Всем привет, дорогие друзья! Ну что же, сегодня я хочу вам показать такой способ, как приукрасить, например, утолщение столешницы и даже можно использовать для украски карниза. Вот. Не только такой способ, но и те способы, которые я делал еще раньше, показывал как-то на видео, в роликах они проскакивали. Ну вот сначала вот такой способ, вот видно вот такой, такие детальки. Я и беру всегда доклей, я не использую цельную рейку, да, фрезеровать там фрезером, потому что, ну, это как бы немножко расход материала и, на мое мнение. И немножко для меня как бы это дольше, мне так кажется. Вот В данном случае здесь просто можно использовать обрезки, такие, которые пройдут у вас в рейсмус. Хоть такие, хоть такие. Оттягиваете вот такой плинтус. Плинтус я оттягивал вот таким фигареем, Вот фирмы победит. вот И вот эту часть я оттянул вот такой радиусной фрезой. Вот. Все. Потом нарезал таких кусочков и теперь клею через вот такую, можно сказать, мерную палочку. Вот. Но это не один такой способ, который можно приукрасить столешницу, либо карниз, либо еще какую-то деталь. Есть способов очень много. В предыдущем ролике я Недавно, как говорится, свежий выпуск был у меня. Я делал стол Я использовал вот такие детальные шарики, да. Вот это обычный кубик с полосферами, вот приклеенный. Я их использовал вот так. Сделал вот таким макаром. Ссылочку сброшу в описании. В общем-то посмотрите, довольно неплохо смотрится. Вот. такой тоже способ очень довольно неплохой да и по поводу одного момента там э один подписчик написал начал жаловаться по поводу вот этих вот этих сфер как ты ими работаешь они когда работают рвут в общем то ну что-то там он начал говорить что они как бы ну фигня полная и все что они не годятся для работы во-первых не знаю чем там работал этот подписчик Я, у меня он сверлил станок там вообще полторы тысячи оборотов и он сверлит это вот чистовая обработка его во-первых во-вторых возможно мягкая порода древесины да там и у него рвет но если так уж взять, уже хорошенько посмотреть все мои ролики, там не раз проскакивал один момент, как я их шлифую. И сейчас лично для этого подписчика, я даже не знаю, подписан он вообще или нет, может какой-то залетный, но я им просто покажу, как можно отшлифовать вот эти шарики. Это чисто для подписчика одного человека. Ну и для вас будет, как говорится, наука, в будущем кто себе, как говорится, прикупит вот такие фрезы для полусфер, пригодится тоже. Потому что да, бывает вырывает, особенно на мягких породах древесины. На дубове, на кленове, на ясени там легкая шероховатость и довольно неплохо. Возможно, бывает часть мягкая и она рвет. Вот сейчас все покажем. В общем-то никнейм или кличка как этого подписчика назовем, в общем-то получается у него Шалфей подписан. Да, я не знаю это, может это и женщина, может это и мужчина. Вот что нам понадобится, дорогой Шалфей. Вот смотрим, берем любой шуруповерт, дрель, электрический шуруповерт, аккумулятор, берем э -э -э обычный саморез, вот обычный простой саморез, зажимаем. Хорошенько, все, зажали. Берем шарик, полосферу берем. Вот, Берем сначала э, дубовую. Надеваем. Все, у нас есть работа. Но я делал это в перчатке, чтобы, не дай бог, э, ну, можно увлечься и руку проткнуть. Но я аккуратно постараюсь, чтобы вам показать. И Все, очень красиво и отлично сделано. Здесь затерли и можно клеить. Давайте у меня, конечно, нету с мягких пород ничего. Получается, что, чтобы посмотрели поближе, вот такой порванный, это клен, конечно. И вот порвано, ну, видите, нет у меня шарика вот такой браковый есть. Сейчас зашлифуем и этот шарик. Все, он надет. Ну, у нас попытка одна больше шариков нет. И тоже печет, видите сколько стружки пыли пыль, извиняюсь ну и не надо здесь очень много смотреть смотрите в идеале конечно да это как бы долго да там играться но э, что хочу сказать на шлифовку этих шариков буквально ну где-то надо посидеть над хорошим большим столом это где-то 2 метра длиной и 80-90 шириной. Ну, где-то в пределах часа нужно пошлифоваться вот так. Ну, я, чтобы не заморачиваться, ну, чтобы так морально не уставать, я это брал, пошлифвал там, например, 50 штучек приклеил, подшлифовал, 50 штучек приклеил, так на как бы проще, морально не устаешь вот, но э, в данной ситуации вы сами, я покажу вам фотки, э, в конце вы увидите и полосфер и фото, фотографии вот эти да, и другие там фотографии, которые прикрашают э, данные э, такие детали, как вот стол, да, либо карниз, я использую вот довольно очень красиво смотрится вот так что если шлифовать это того стоит вот давайте еще рассмотрим есть у меня вот такие пирамидки их тоже можно использовать Конечно, они немножко разнобойные, потому что остатки ну, от разных изделий. Вот. И как бы можно тоже, не хотят они стоят. Заставим, правильно? Вот, приподняли мы столешницу, и вот можно пирамидки расставить вот так. Вот. Не знаю, будут стоять вот эти, нет, не хотят, <смех> полосферы спаливаются. Ну фотографии я сброшу, полосфер Вид видно будет. Давайте от света немножко, чтобы было вам более видно. Можно вот такие пирамидки поставить, да. Ну либо вообще проще всего, как говорится, я иногда нарезал вот такие прямоугольные кубики. Можно их и вот так поставить, вот. И можно их поставить наоборот, можно и вот так поставить. Ну, конечно, юбка здесь повыше, вот и придумать вообще можно все что угодно, если честно, просто фантазию добавляйте, вот то же самое, как получилось вот у меня с таким плинтусом, я просто сделал плинтус, нарезал и довольно неплохо смотрится. Вот у меня часть столешницы готова, это будет раскладной стул, и чтобы вы понимали, вот так это смотрится, и вот так это смотрится, вот. довольно оно так неплохо, все оно крепко, чтобы вы понимали, что ее не можно отломать. Оно приклеилось, потому что все идет вдоль волокон и приклеилось довольно крепко. Вот то же самое с полосферами нужно клеить вдоль волокон, чтобы они приклеились вдоль волокон и тогда будет все крепко. А еще, друзья, можно к этой детальке прилепить вот так полосферку и довольно получится. Ой падай не хочет она держаться вот мы ее так прижмем дерево к дереву может будет держаться вот. и довольно будет тоже неплохо смотреться вот представьте себе что полный ряд таких полосфер будет внизу вот так что тоже такая довольно неплохая идейка вот представьте на какой-то карниз да еще добавить вот такую детальку полностью вот, и будет довольно неплохо смотреться. Вот. когда во время работы я уже работаю и мне приходят данные такие идейки, да, вот, что можно добавить, я их вот эти все детальки я не выбрасываю, я их собираю, складываю в коробочку и потом, ага, у меня появилась идейка, я это совместил и приклеил вместе, я бросил и пусть лежит. Когда я делаю какое-то данное изделие. Я пробую, представляя, например, к ободку там всякие. Вот то же самое, как вот мне ударила идейка. Просто я делал вообще отдельную работу. И я просто себе решил сделать вот так. Приклеил и оставил себе несколько вот таких деталей. Чтобы видеть, что есть у меня такой ободок. Вот. Карнизы я использую. На карнизы делаю тоже я похожие такие детальки. Вот сейчас покажу вам кусочек карниза. Вот такой данный карниз у меня получается из можно тоже сказать из кусочков. ну не с кусочков, а практически поэтапно делаю и использую вот такие кубики. Вместо вот этих кубиков можно использовать даже вот такие краштейники, как бы маленькие. Да, вот тоже было бы симпатично. Можно использовать вот такие шарики. Правильно? Тоже было бы довольно неплохо, симпатично. То же самое, что можно использовать вот такие пирамидки. Кстати, пирамидки я использовал, я делал двери. И там был карниз, и я использовал вот такие пирамидки. То же самое можно использовать вот такой кронштейник и с такой самой полосферкой. Тоже будет изумительно смотреться. Можно даже просто полосферки сделать. Вот представьте. Ну, полосферки на карнизе как-то смотрится немножко очень. Ну, мне не по нраву, если честно, полосферки. А вот Именно вот такие детальки, особенно вот сейчас, в данный момент вот мне кажется, смотрелось очень замечательно. Просто шикарно смотрелось. Вот. И в будущем я все-таки сделаю подобный такой карниз. Чтобы он смотрелся прям изумительно. Вот, с капельками, вот этими, вообще было бы шикарно, мне кажется. Я думаю, что на вот этом моменте можно заканчивать ролик, чтобы дольше не забирать вашего времени. Так, желаю всем удачи, всем крепкого здоровья и до новых встреч!